Все, ниже сказано, является моим личным частным мнением и взглядом на существующее положение Я надеюсь, что с изменением властей у нас изменится отношение и практика работы, но на, в текущий момент несколько лет следующее. С практикой отделения земельных участков в использовании существующих правил и планов зонирования пришлось столкнуться при объяснении в сделок по проспекту. По дому на проспектном перводеле это вот у них пара лет. Из администрация публикует объявление о сдаче военных участков, мелким жителям, так чтобы а, как можно меньше жителей а, об этом узнали. В случае со сфером в объявлении не было указан даже адрес. А, в отдельных случаях разрешение строительства выдавалось также без проведения публичных слушаний. Публичные случаи многие уже. Про это в курсе писания раз и не раз не забывали. Проводится зачастую в неудобных местах, на удобное время, с тем, чтобы минимизировать посещаемость. А в городе отсутствует э, система, открытая, достоверная информационная система с указанием, кому и подо что был выделен тот или иной участок земли. Попытка сделать ее была в 2010 году совместно с институтом нейрологии. Значит, э, эта система с тех пор не обновлялась, то есть не данные за десятки лет. Из этой системы стало известно, например, что сквер, находящийся за северным отделом милиции, это э, получается западный северного отдела милиции и э, северной школа 6, от он под строительство не было крытого теннисного корпуса, поскольку номинально территория находится в зоне Б4, много и даже на Перейдем к собственному плану он также был принят по-тихому, без должной огласки обсуждения с жителями. То есть фактически, я думаю, что это был последний проект, не заслуживший должного внимания общественности. Потом своими действиями власти сделали все, чтобы общественность принимать учитывала всех явлений и следила настороженно. По заявлению представителя администрации, Здесь же на сессии собрания депутатов. Этот план был сделан в общении, без проработки деталей. И он хоть и был опубликован на сайте администрации, но качество картинки было таким, что разобрать, что к чему-то было невозможно. Я взял и нанес план уже в хорошем разрешении на снимут мяса из космоса в программе Google Павел Земли. И выяснились очень интересные факты. Так, например, план был досмотрена еще одна объездная дорога, у меня же не существует. И зона, отходованную нее, проходит по части коллективных гаражей. Многие внутри товаровые и межворовые территории на протяжении десятков лет используемые как сквер, отмечены как зону многоэтажной застройки. В Можгородку я отметил порядка 30 таких участков. Зарядный участок леса рядом со сквером «Заря», в той зоне, где жители пытаются организовать парк культуры и отдых, отдан от бизнес центр при э, наличии огромного пустыря э, внизу в западной дизной дороги, э, значит, там нарисованы зоны складов, бизнес-центров и так далее. Хотя там вполне можно было бы сделать многоэтажное строительство. Жители микрорайона К, вот передо мной выступался, э, уже давно борются с желанием России вырубить на любимое городка для строительства домов. При этом огромные территории на Западе стоят пустынь. Я а, детали рассматривал только Машградок, потому что тут живу и э, уверен, что жители автозавода и других районов они для себя на этой карте тоже много удивительных. Фактически, план зонирования сейчас может быть изменен по частному интересу застройщиков в любой момент, даже если зона не соответствует желанию. Застройщик обращается в администрацию. Уж не буду даже предполагать, как он мотивирует их, голову. но разные проекты проходят в комиссии. Особая э, веселая ситуация была с закон Челябинской области об табоге об, как охраняемого природной памятники. И значит, примерно на треть этот участок застройки многоэтадзе залазит в эту охраняемую зону. Однако комиссию по но прошел. Выносит послушание и насильствую. Я обращался с письмом о переводе центральных частей так называемых макиевских дворов в зону от 2 света. Поскольку по факту там в зеленые насаждения первые площадки скрыли с целью упреждения возможности застройки этих дворов. И получил отказ от администрации с следующей формулировкой. Потому что зона В4 допускает расположение в ней сквер. Но задача была не разрешить разместить сквер, а затрястить строительство здания. Таким образом, каждый житель города должен знать, что в любой момент в его дворе могут воткнуть еще дом. И при этом его даже не надо спрашивать, поскольку зона позволяет. Никаких общественных слушаний не предусматривается в этом случае. До меня многие указывали здесь, и я скажу в ту же самую струю. У нас нет обратной связи в системе. Все организовано так, чтобы минимизировать возможности населения влиять на происходящее. Слушания носят рекомендательный характер. Причем это не общероссийская норма, это норма мираского устава. Жители фактически не могут отозвать депутатов. Номинально это положение есть, но не реализуем. Таким образом, в части округов депутаты занимаются оказанием услуг, а не отстаиванием интересов жителей. Следующее. Отсутствие стратегического планирования. Вот лозунгом город должен развиваться» происходит удовлетворение интересов частных выгоды получать Так, например, МИАС фактически заставлен разного рода торговыми центрами. И большинство из них пустуют. На Может городки уничтоживший форматный кинотеатр. Там э, сейчас полпустой, такой же торговый центр. Совершенно жутчайшее здание карусели также стоит и сделают. Вы можете просто для себя посмотреть спросить, давно ли вы там что-то покупать. А, вот. а ведь это подъезд вот городок, это его лицо. Вот. Дмитрий, 6 минут. Сейчас я уже закончу. -то. Mm -hmm. то есть фактически мы сталкиваемся с тем, что представителям власти нужно совершенно не то, что нужно жителям. Жителям нужно благоустройство. Например, велосипедные дорожки. Но они же один уплату и принос с ним взять, ничего нельзя. Поэтому, соответственно, никакого хода делают. Выводы. Я считаю, что если поставить целью как-то нормализовать существующую практику застройки города, то надо сделать следующее. Первое. Подвергнуть пересмотру к плану внести в него все сложившиеся волшебные и закрепить их положение соответствующим зонированием. Проводить этот процесс открыто с информированием и привлечением населения. Второе. Обеспечить должную информацию о запрашиваемых и Умиренных участков в сети интернет, СМИ не пытаться постоянно сделать все в тихую. Есть такая пословица «маленькая ложь рождает большие подозрения». Настроить систему по обратной связи населения с депутатами, чтобы в должной степени мотивировать отстаивать интересы населения. Четвертое. Провести подготовку предложений по перспективам развития МИАС во всех заинтересованных лиц. С дальнейшей фиксацией принятых решений в плане перспективного развития города.